В зависимости от того, когда вы смотрите это видео С вами Делл и Эфисерк Всем привет Сегодня мы сыграем в Дреднот на двух кораблях Один из них будет хил, который не хил И второй у нас Эсминец, который Трафальгар У которого все во второй уровень. Это как скоростные турели, зенитные турели, торпеды Голиаф Торпедный зал, импульс для усиления оружия И модуль перезагрузки оружия и на Оркусе мы сегодня поставим капсулу Тесла второго уровня, поставим полубатареи дротики второго уровня, взрывной импульс второго уровня и генератор энергии второго уровня. Поехали, ребята. Исследовать, купить, обработка, окей, установить. Дротики пошли, вперед, атака, поп. Оп. Далее у нас взрывной импульс второго уровня. Бабахаем его. Устанавливаем отлично. И генератор энергии второго уровня. Мама, я его купил. И, ну и, конечно же, установил. В общем-то говоря, мы будем играть, как всегда, в натиск. Посмотрим, на что мы будем способны именно на этих замечательных кораблях. Отлично, тогда погнали. И у нас Элизии, ночная карта, режим натиск, набить 300 очков, и мы погнали. Да, мы погнали. Я на Трафальгаре. А я на Оркусе Хиле, который Правильно, не хил Правильно, на В общем-то да Хил, который не хилит Смотри, у нас Сантиктуарин Тоже У нас Корвета нету. Но еще три человека не выбрали Себе окончательно корабль Поэтому ждем их а пока рассматриваем здоровенный эсминец такое ощущение что они забили а нет один Вон, да. Знаешь, а двое забили не ну, дождались прикинь на листве сейчас будет стоять звездных войнах отправляемся на бой Че, корабли да? Командный Туман... корабль полетели. Он будет слева, да, да? вот он. Да, да, да, он уже есть. Давай подвинься, подвинься. А, смотри, я тут. Мелочь. Я оттеснил всех, Через даже меня. Через нас прошла. Так, чё-то у меня энергии не хватает. Ну ладно, хрен. Энергии, подожди, подожди, я к тебе подлечу и мы бомбанем генератор энергии и полетим вместе! Да, подожди, подожди, сейчас. Тормози. Там нужно мелкого завалить. Да фиг с ним. Ну, сейчас, сейчас, о, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Четверка пошла на энергию. О, о, о, пошла энергия Поехали. жестко пошла. Жесткая штучка, да? Ну да. И себя зарядил. На правда не особо зарядил. много она энергии. А тебя не на всю получается? Тридцаточку. Офигеть, а я не. полностью зарядился. Есть... Но она больше на тебя работает, а не на меня. Так, nee. я энергию отключаю. Так, Та и попробую сейчас подлететь к нему. Но ну, вы его уже долбите, ну? Нет, это, это у нас Кемпер долбит его. Да он вот, он рядом с тобой стоит. Кемпер какой-то. Кемпер рядом, Кемпер долбит. Так. Капсула Теслы. Ну я отправил целую кучу бомбану и полетела все осторожно нас ждет ядерный взрыв Красиво. вот это цветочки чё так так я тебе хочу сказать что пока мы присанули, нас тоже присанули. разменялись прессами я предлагаю погнали полетели вокруг Okay. не будем сейчас ввязываться в эту бойню. Да. А просто погнали вокруг. Глядишь, следующий Тут еще корабль наберем. Да, да, да, да, да. Тут по пути мелочь нужно еще сбивать. О, отлично. За них тоже очки дают. Так. Ох, ох. Ока, мелочь. Как много. Пузатая. Так. Где все корабли? Что то мы пока их взрывали? Угонь. Мы тут сторонами вообще махнулись. Я не вижу никого вообще. Я Просто никого нет. Так, ладно, вылетаем. Чё-то мне не нравится, как у нас бомбят. Ну не хочу что-то побольше. Вот я тебе о том же и говорю. Грозит, а? И они. Ну ты прикинь, не все по правому фланку, короче. Так, тут Никого наш. Никого по левому нету. Наш пришел толстячок. Так, кто меня бомбит? ой ой ой, ой, ой, ой, ой. Начинается, жестко. Начинается. А меня, видимо, артиллерия бомбить начала. Ну, этот самоубийца. Слушай, он по мне выпустил заряды. Торпеду. Если сможешь, похиль меня, пожалуйста. Отлично. Так, так, так, так, так, так, так. Нужно дредноут завалить. Срочно, отлично. Блин, у меня двигатели отказали. И он по мне еще шмаляет. Я хирю. Кто-то сзади еще шмаляет. Пла вниз. вниз, вниз спускайся, вниз спускайся. Да. Все, отлично. Саны его промахнулись. А кто по нам стреляет сзади, я не понял. Я не знаю. Так, давай-ка я высуну сейчас. О, вот он! Эсминец стоит. Ядерная по тебе уже отправилась, чувачок. Блин, тебе больно Ой, слушай, будет. он О, по 16. мне тоже ядерную отправил, я щиты поставил. И улетаем вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Опа! Ложь, он сейчас над нами Вперед. будет. Он сейчас над нами будет. осторожный Слушай, надо как-то нам быстренько тут развернуться и валить отсюда, нас сейчас зажмут и просто присунут конкретно. Так что давай разворачиваться. Давай. Так, командные уже увидели. Так, я под бустами сейчас попытаюсь смыться отсюда. Давай, давай, бежим. Ужасно не получается. Сейчас все Воу, воу, воу, воу, движки мои накрыли. А, я яй знаю. Просто Тебя взорвали. На да? меня навелись, да. Кердек. но я смог выправиться. Ну, в принципе, ты сейчас будешь где-то недалеко. <правиться> Кто по мне стреляет? Козл, он за мной поехал. Тут целая куча за мной идет. Так. О, а все, меня прессанул. А меня только что Дувар прессанул. А -а, я совсем на лоу КП был. Ждут. Меня снайпер добил. И Дувар после этого присанул. Кошмар. Так, ну пошли на командный. Да, пошли на командный. Он как-то тут оказался. Поэтому надо сейчас быстренько его прессануть. Как следует. Ну, я так чувствую, тут сейчас быстро с ним расправиться. Да? Отлично. Командный уничтожен. Ай-яй-яй-яй, эсминец тут. О, нет. Он нюклер запустил. Надо отсюда валить. щит-то? Валить нет. не получится. А я щит поставил, yeah. но это просто это он жестко. и сам разбился и его разбили и тут еще по мне прилетело от двух артиллеристов это просто кошмар у нас тоже есть артиллерия но что она делает понять трудно спят они спят здравствуйте эсминец а что это вы куда это вы полетели то о, я вижу Это... пацана, который хочет сдохнуть. А я вижу Ядерка. пацана, который летает тут жестко. Так, торпеду я выпустил. Ядерку я выпустил. И кажется, уже чувак смирился с тем, что он умрет. Нет, он варпанул, зараза. Но недалеко. А, -а, -а меня сзади уже... Да да да да да. Чья Вот козел. Так меняем траекторию. Вот козел. Возвращайтесь в бой, капитан, мне пишет. что. Ну да. Так я в бою. Вот козел. Да блин, попади по нему еще попробуй. Варпнулся куда он варпнулся? Ага, надо мной. Ах ты козел. Так, я пытаюсь тебя увидеть, но тебя нету. Ну, я Есть. очень далеко. Ушел. Он просто надо мной стоит, я его никак подбить не могу. Ничем. Мне помощь нужна срочно. Так, сейчас нас бомбить будут. Мне срочно нужна помощь, офицерк. Да слышу я тебя, но Ты не вижу я? на карте, вообще не вижу на карте. Мы идем туда, где первое... Офицерк, ну, я никуда корабль. не могу пойти, я никуда не могу пойти, но ну, ведь у меня разбомбили. Мы летим там, где первоначально был корабль, вот туда мы сейчас летим. Ну меня разбомбили, блин, ну где вы там находитесь, никого нету в помощи, просто... Стоит надо мной дува и стреляет в меня. Ну, елки-палки, что за тимплей? Что за говно такое, вот, сорян, ну серьезно. Вот тебе хилки. А, а, я с другой стороны <связывая> О, да, мне сейчас хилну. <связывая> командный, командный, командный. Батарейки. Выпускаем все и все. Если что, у нас по левому флангу артиллерия стоит. Ее никто не коцает. Ее никто даже не замечает бомбану но уже поздно бомбить уже я его бомбану вот, уже я его бомбану он королик. находится вот где-то на блин зря ядерку выпустил перезапущу и yeah. а где мой ядер куда на полете я тебя не могу достать Возвращаюсь. Ну, я как бы... Я как бы уехал? Нет, я тебя вижу, но не достаю, блин. А, ну все, вот приехал Дувар. Достаю, достаю, достаю. Вот видишь надо мной, чувак? А, ну все, мне ханака. Все, нормас, я подлетаю. Уже поздно. Блин. Уже поздно. И она ускорялка. -мо, их тут много. Нет, твоего хила реально не хватает. Ты без хила вообще. Ой, кишмар какой-то. Ну и нас отогнали на нашу железку. Кто убил парашют у меня? Нету. Нету командного. корабля даже нечем помочь. М -м -м -м -м -м -м. Довар тут что хочет, то и делает. Летает как хочет. Я вот да вас вижу, и. вы кого-то там дамажите. Но это уже uh, без... <принимают> ну что ж, вот такая дичь у нас сегодня получилась. Мы поняли, что хилом играть нужно только хилом. А <тапр> <melodic> не каким-то там... Атакером, переатакером. Единственный плюс у хила, в принципе, можно брать не само хил, а вот энергию, которая будет заряжать тебя и союзников, которые вблизи находятся. союзников она очень слабо защищ... перезаряжает. Да. Очень. Ну, может быть, прям надо Это вплотную надо стоять ловить. и прожимать. Может быть. может быть, просто площадь действия не соответствует. Ну вот, а если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления новых видео, оставлять свои комментарии. Но с вами сегодня был Дэл и Эфи -сырк. Всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!